Представляем вашему вниманию кошма однослойная метр сорок на метр восемьдесят. Защитный экран или кошма изготавливается из огнестойкого брезента, применяется как средство тушения пожара на начальной стадии развития, путем накидывания ее на очаг возгорания и предотвращения доступа кислорода к источнику огня. Такой противопожарный метод широко может применяться в любых жилых помещениях, гараже, мастерской, лаборатории, в любом учреждении, где трудятся и работает много людей. Габариты полотна 1,40 сорок на 1,80 восемьдесят. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения, вы можете найти на нашем сайте euroservice.com.ua или связавшись с нашими специалистами по любому из указанных телефонных номеров и в социальных сетях. Обращайтесь, рады будем вам помочь.